Всем привет! Вы на канале Частной бригады Строима. Меня зовут Александр. Сегодня хотим рассказать, как собирается опалубка от то а до Я. В данном случае у нас представлена опалубочная система геопанели от Геопласт. <coughs> Щиты в линейке данных у данного производителя начинаются от 20 см до 40 с кратностью 5 см. 20-25 30-35-40. Но есть одна маленькая изюминка. Они не идеально 20 сантиметров, а там с копеечками миллиметры. Поэтому, если кто-то захочет взять данную систему палубки, там есть миллиметрики. Может ко мне обратиться, я подскажу, либо запросить более детальный каталог. То есть идеальный щит. Если же посчитать опалубочную систему 20-30-40 без этих учета миллиметров, на 10 метров набегает. Ну, достаточно лишних сантиметров и какие-то щиты могут потом не закрыться или не биться а, дальше также вот мы продемонстрируем внешний угол как представлен то есть все просто у данной диапанели вот они все щиты самый большой щит это 60 на 120 можно монтировать как горизонтально так и вертикально то есть если надо залить кому-то 60 сантиметров вполне реализуем то есть, щит пойдется на бок все размеры от 20 до 40, они стоят из двух половинок. То есть вот мы видим, они соединяются одной маленькой пипиской в середине. И получается высота метр двадцать. Внешний, внутренний угол, то есть вот они все здесь имеются. И исходя из данной комплектации счетов, производится расчет опалубки. В расчете опалубки, ну не знаю, это, наверное отдельное видео, короче. Ну либо обращайтесь, я бесплатно посчитаю. На сегодня, а дальше за отдельную сумму, смотря какой объем. Либо проконсультирую То есть в данном случае, как мы видим, без доборов не получилось. Добор это, ну вот, деревянная вставка бывает металлическая, но ну, в данном случае настолько она деревянная. В других опалубочных системах они бывают металлические, там, пластмассовые и так далее. В нашем случае при всех расчетах все равно получается доборы деревянные, где-то 5 ну и 15 сантиметров в вся опалубочная система была просчитана вплоть до миллиметра почему это делается? чтобы меньше было геморроя при монтаже данной опалубочной системы из минусов данной опалубки это изобилие шпилек как мы видим на один щит у нас вешается 5 шпилек это конечно немножко усложняет процесс деваться плюсы отсутствие крана у, на тех участках где отсутствуют подъездные пути для того же экрана либо там какая-то удаленность то есть это все мелкий щит э, монтируется руками самый ну, вот 60 на 120 щит весь 11 килограмм то есть можно собрать карту чуть ли не на всю стену и в вчетвером ее, ну, вот, у нас отверстие имеется засовывается арматурка тащим куда хотим поэтому с точки зрения веса колоссальный плюс дальше что хотелось бы сказать все по сути замки забиваются втыкаются то есть там ну сейчас не буду даже демонстрировать там всю лего лего для взрослых это еще называется все если можно пройдемте до счетов тогда вот еще вернемся к плюсам подбетонки что нам дает подбетонка как мы видим вот этот вот, дай ракурс один щит вот выпирает нет вот по верхам по верхам ну или он низ щель в два санта он на стыке Ну горизонта то что нет один щит взлетел у нас почему так получилось не знаю Ну исправим надо немножко качнуть что я хотел сказать, А подбетонка залита с погрешностью плюс-минус 5 миллиметров. Соответственно, собирая данную опалубочную систему, вот этот угол, этот угол 90 градусов, он практически стоит в нуле, вертикально. Поэтому вот это самый колоссальный плюс еще туда же и в подбетоночку. Даже отвешиваться не будем, то есть все уже углы автоматически отвешены. А также на данной высоте метр двадцать метр пятьдесят подкосы, ну которые бывают двухуровневые либо одноуровневые что такое подкос? это металлическая что это, струбцина в кавычках которая, ну труба в ней, еще одна труба с помощью резьбового соединения она выдвигает то есть если нам надо щит, верхнюю часть качную, то есть мы крутим и регулируем вертикаль данного щита нижний подкос двухуровневый называется, то есть вот так вот он идет этим и так двигаем, этот сюда то есть мы регулируем вертикальное положение нижним подкосом хорошо, он более актуален для крупного счета металлического. Мы регулируем, то есть вот у нас есть ось, там либо какие-то ограничители забиты, мы нижним подкосом, как раз додавливаемся до наших краев бетона, да, там, защитных слоев. В данном случае подкосы просто не актуальны, да их природные даже. Не у нас есть обычные стоечки, если что-то после заливки мы поднивелируем с помощью стойки какую-то стеночку, подожмем какую-то, подожмем и так далее. Есть, вот они щиты. Вот они, щиты обычные. Вот рукоятка поворотная. На каждом из щитов есть такие отверстия. Два щита вместе, ставятся вместе. Рукояточка засовывается, поворачивает и все на месте. По высоте их здесь 8 штук, если не ошибаюсь. Доборы соединяются одной рукояткой. Единственный, как Какую ошибку я допустил при расчете. Я стыковал 20-й добор шириной 200 мм и угол внутренний. И в 20-й добор рукоятка не влазит. Поэтому 20-й добор и углы вместе не надо рисовать и просчитывать. По заготовке данных опалубочных щитов. Щиты, как обычно, у нас приходят. То есть наши отверстия всегда забиты бетоном после заливки. Соответственно берется либо маленькая арматурка, вот там диаметром 10-12, акку аккуратно выстукивается, либо берется перфоратор выбуривается, ну и на этом все. То есть только аккуратно, это все-таки пластик. Дальше имеется эмульсия масла для опалубочных систем. Для чего оно надо? Чтобы наша панель не прикипала к бетону пластик не шибко большая адгезия или агдезия. адгезия наверное вот адгезия не, не очень большая ну как мы видим если щит довольно-таки изношен то есть он в то есть вот он, частичные вкрапления бетона они присутствуют поэтому арендатор нам предоставил еще эмульсию такой вот, валик делается валик можно повесить если нету рукоятки на любую арматурку немножко макается быстро катается обильно мазать не надо буквально надо помазать чуть-чуть вот таким образом в разных направлениях все это просто делается быстро так на конвейере на автомате и все что еще у нас все эмоцию рассказали Ну, давайте еще о трубках, трубки. После того, как наш арматурный каркас завязан и готов, вешаются пластиковые фиксаторы, они же звездочки, для создания защитного слоя бетона. Если звездочки большие, лайфхак, можно вешать не на горизонт, а на вертикал. То есть немного уменьшив, там, Сейчас вот висит 5 сантиметров, если мы повесим сюда, плюс диаметр ароматуры. Этим тоже можно пользоваться. Дальше у нас имеется шпилька стандартная, гайки. Также трубка. Для чего нужна трубка? Чтобы бетон нам просто ее не залил, потому что на шпильке имеется резьба, шпилька 16, трубки вроде 22 или 16, в размер нарезается в размер но не забываем учитывать э, толщину вот этой шляпки юбочки если у нас стенка 30 ну, то есть ширина фундамента 30 50 там 20 18 без разницы размер берется уже с учетом установки наших юбочек по-научному конусов замеряется трубка вот, вставляется против я не знаю. Принцип нарезки очень прост. Берется 8-10 трубочек, одна к 1 укладываются, делается упор, упирается, маркером очерчивается, нарезается, хлоп, и все готово. Трубок очень много бывает, поэтому они складируются либо в мешок, либо в полиэтиленовый черный мешок. Ну, в общем, все. По опалубочной системе все, защитные слоя вот. Вот эту картинку можно дать, то есть опаловка стоит практически уже идеально. Понятно делать если сейчас пошатать мне ней люфт до 3-4 сантиметров по горизонту, потому что это пластик. И плюс тому то, что это очень у нас толстоватые стенки ростверка, поэтому Поэтому как-то так. И еще немножко о доборах В тех случаях, когда Добор есть, и зафиксировать его нечем. В крупном щите там все понятно: берется краб, замок. Раз, кувалдочка, чпок, и все на месте. Все, чики-бомбони. какое-то расстояние не шпилькуется то есть вот допустим у меня должны шпильки стоять с таким шагом а вот здесь их там ну через какое-то расстояние нет возможности их поставить но здесь слабая точка либо стоит деревянный добор как здесь арендатор предоставляет металлические изделия они также называются ну, у монтажников правило. правило то есть он когда вытягивает все щиты Правила. Если арендатор не предоставляет такие металлические щиты, можно их сделать самостоятельно. Берется брус 50 на 200, один, второй, между ними вставляется огрызок бруса 50 на 200, ну небольшой сюда, чурочки такая вставляется, соответственно у нас появляется здесь 5 сантиметров. Сюда опять же вставляется шпилечка и уже ребро получается у нас 20 сантиметров возможно в каких-то местах это гораздо выгоднее чем вон металлическая приплуда в данном случае вот здесь мы его не видим как сделан то есть произведена вставка здесь имеется добор также был взят брус 50 на 200 мы его бросили таким макаром Баркером очертились по нашим шпилькам. И в середину нашего бруса закрылись пером. Больше 16 диаметра. Дальше все просто. Также наболтали гаечки и все. Вот следующий набор. Там у нас вставка пятерка. Вот деревяшка такая квадратная. Один в один висит. Это называется шайба. У монтажника. Также высверливается и она автоматически подпадывает какой-то добор, либо соседний щит. Ну, в общем, все. Данные доборы к этим шайбам мы скрепили обычными черными саморезами. Потому что ну, при заливке бетона внизу сначала будет давление. То есть наш добор может клюнуть вперед. Чтобы он не, клю... не клюнул вперед, мы временно его придавили, закрутили саморезом. Далее, так как опалуб... опалубка у нас вот, но ну, видите, она немножко жидковата. Низы у нас, ну куда-нибудь могут уплыть. Низы мы фиксируем тем же брусом 50 на 200. Туда пойдем, пробегим, Пробегем. В данном случае у нас уже щиты все выставлены. По низу идет разбурка, чтобы низ наших щитов не уехал ни вправо, ни влево. Забивается арматура в нашу подбетонку. Зачем мне нужна была подбетонка? Второй огромный плюс. Это фиксация данных брусков, брусьев, бруса. Фиксируется обычной арматуркой 12. -й. Буримся 10 диаметром бур. Арматурка 20-15 сантиметров, подбетонка 10, что позволяет нам зафиксировать низы. В, против... в противных же случаях, если это была голая земля, либо там щебеночная... щебеночная подготовка, геморроя было бы достаточно больше. Разбуриваемся шагом 1 метр, наши арматурки забиты. Ну, в общем, все. Дальше. А закладные под воду там канализацию еще под что-то стандартный узел это сейчас доступен и ППС, 5 10 30 там и так далее миллиметров по толщине монтируется таким образом как слоеный пирожочек у нас каждый слой прошивается гвоздем соткой и так далее, то есть послойно набрали и каждый слой гвоздями шиваем под 45, под 90, без разницы дальше он обжимается щитами и сверху дополнительно фиксируется стержнями ну вот так все в других случаях если нет возможности не вставить ни шпильку ни добор, в углу у нас имеется пружинный зажим с ключиком Вставляется арматура от шестерки до десятки и делается натяжение в проектное место. На предыдущей заливке, это было года два назад, мы работали с данной же опалубочной системой. При заливке от вибрации, ну, когда вибрируешь от вибрации, верхние гайки у нас раскручивались. Вот, поэтому... Верхние шпилечки мы немножко перетягиваем на пол санта, на 5 миллиметров при заливке, при вибрации, то есть они зерна будут, ну и от давления бетона их будет немножко разбирать. Поэтому такой минус есть. Как бы изначально, если я ошибаюсь, у производителя они должны быть прорезинены. Ну, Россия-матушка и аренда, арендодатель вот, предоставил такую комплектацию, поэтому, ну, как бы стоимость аренды как как это сказать доступно поставщик у нас арендатор хороший Сергей илья привет все в доступности другие как варианты исполнения опалубки ну, заказчики порой предлагают сколотить все это, все это дело из дерева из бруса там 50 на 200 и так далее бруса бы ушло сюда раза в два или в три дороже монтажные все эти работы конечно бы раза в три и в четыре бы вырисан поэтому в данном случае опалубку мы собрали ну не знаю за трое суток за три рабочих смены по 10 часов ну и параллельно армируясь потому что если бы завязали полностью весь каркас потом бегать через все это дело с щитами шпильками ну накладно это было поэтому решили вести работы параллельно армироваться и собирать опаловку Сегодня заканчиваем. Завтра у нас должен быть бетонию, если все по плану. Вот, а на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Ну и так далее. Всем чики бомбони. Адиос.